Было, было основано движение а, так называемое сообщество глобальных шейперов. Это mm -hmm. молодые люди от 20 до 30 лет, которые занимаются активно а, какой-либо деятельностью и а, являются